Приветствую всех подписчиков и моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по новому буксу. Но для меня он новый, так как я зашла у него в воскресенье поздно вечером. Называется Crypto AD Здесь легкий заработок на просмотре сайтов. Здесь мы будем зарабатывать, собирать биткоин сатохи. Регистрация здесь на простейшая. Логин, имейл, пароль. Значит, ну, вход по логину и паролю, либо по имейлу и паролю. На балансе у меня на данный момент 45 биткоин Сатох. Значит, он похож чем-то на этот букс. Как он? Нету. Он похож на криптовин. Чем-то. Значит, ну а минималка здесь, друзья, от 50 монет. Биткоин Сатох. Я работа я зашла в воскресенье, просмотрела рекламку вчера, понедельник просмотрела у меня 45 монет и сейчас я в режиме онлайн это все хочу просмотреть вам показать и сделать вывод значит это у нас домашняя страничка здесь статистика депозит нам не надо это вкладочка вывод посмотрим позже здесь у нас находится реферальная ссылочка можно поделиться в соцсетях и на чем мы здесь будем зарабатывать? Здесь два вида серфинга. Виф АДС, серфинг АДС. Виф АДС. И вот здесь у нас 4 рекламки по 10 секунд. 2 сатохи, 2, 4, 6. Это уже 8 сатох. Показываю, как собирать. Идет. Шкала, все это, друзья, делается быстро. Это первый вид серфинга. Разгадываем капчу. Все, возвращаемся. Следующая. Также, как видим, все это быстро. Опять капча. Разгадываем, возвращаемся. Женечка обновляется. Капча. Возвращаемся. Здесь последняя рекламка. Вот здесь на, на, на, ни, на нижнюю. Кликаем. Здесь также можно рекламить свои проекты. Это по желанию. Разгадываем капчу. Все готово. Возвращаюсь. все здесь просмотрим. Теперь Surf ADS. Здесь у нас сколько рекламок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По две рекламки. Ой, по две сатохи. Здесь уже другое немножечко. Кликаем. И ждем. И появилась вот такая вкладочка Go. Кликаем на нее. Нас перебрасывает. И вот здесь таймер, как видим. Разгадываем капчу. Все нам зачет. Я поставлю на паузу, просмотрю всю рекламку. И тогда уже после продолжу, чтобы не затягивать я просмотрела всю рекламку. И возвращаюсь на домашнюю страничку. Вот сюда аккаунт 69 биткоин саток у меня. Далее что-то заработок. Это рывшары, по желанию. Я сюда ничего не вкладывала. Здесь рекламить. Здесь аккаунт в Изменить пароль. Типа того, как бы. Вот кошелек. А при регистрации кошелек еще, наверное, надо будет указывать, как бы. Ну давайте теперь проверим на вывод его. Кликаем вкладочку вывод. Можно на прямой кошелек, можно на фалсатпы. Сумма стоит. сюда, прописываем пароль. Кликаем вывод. И что? Опа. Зелененьким загорелось, друзья. Вывод произведен. Баланс мой по нулям. Здесь паузат пей 69 биткоин сатох комплект типа того переходим перезагружаем и крипту инстант вывод видим комиссию даже не взяли к нисколько 69 биткоин сатох 11 октября платит инстантом я считаю это хорошо рекламки не так много просматривается быстро минималка не заушена 50 сатох 2-3 дня пожалуйста выводи вот ну и все кому интересно работайте не интересно проходим мимо всех благодарю за просмотр всем удачи всем пока